Мы слышим своих потребителей, заявила Apple на презентации, однако iOS 12 все равно горчило. Мы говорили с вами о возможном изменении в дизайне, в интерфейсе, во внешнем виде операционной системы. Говорили о добавлении достаточно крутых, классных и, что немаловажно, полезных фишек, которые будут нужны пользователю день ото дня. Но, к сожалению, всего этого мы не увидели. Несмотря на это, первая ветка iOS 12 работает просто-таки великолепно. Майнкрафт. Все готовы.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 встроенных игровых покупок платных проектах. Более подробную информацию узнай прямо сейчас в описании под этим видео. Скажу сразу, iPhone 5S поддерживает iOS 12 и, наверное, это самая нужная и полезная информация за этот видос. Как и подтвердилось, компания все-таки нас наконец-таки услышала и сфокусировала свое внимание в новой операционной системе для iPhone и iPad на повышение стабильности и производительности. Так, например, приложение запускается на 70% быстрее, а клавиатура вызывается на 40% процентов быстрее. Не знаю, будет это вам заметно через камеру или нет, но все равно нужно потыкать iOS 12 все-таки лучше ручками для своего экспириенса, однако в сравнении с iPhone X на iOS 11 и iPhone 7 Plus на iOS 12 это очень бросается в глаза. Конечно, без порции подвисания система пока не обходится, но для первой бетки улучшения в производительности работают крайне неплохо. Такое ощущение, что Apple возомнили себя не передовиками в производстве технологий дополненной реальности. Хотя по факту так оно и есть. Линейки и прочие инструменты для измерения различных длин и так далее больше не нужны. Ведь теперь в iOS 12 для iPhone и iPad есть соответствующий софт, который запакован в одно красивое приложение. Утилита, которая поможет архитекторам, строителям, да и простым зевакам измерять различные уровни, там опять же длины, ширины определенных объектов. Yeah. So. Теперь, например, можно в тетради по матеше измерить длину параллепипеда с невероятной точностью и получить пятерку по ней. Шучу. Измерения выходят настолько точными, что iPhone и iPad можно поистине на сегодняшний день считать профессиональными устройствами для работы. Вернее, даже не так. Устройствами для профессионалов. Siri сделали вообще не пойми что. Она, кстати, осталась ровно такой же тупой, как пробка и iOS 11, поэтому не переживайте все на своих местах, но сейчас немного не об этом. Добавили довольно-таки странную функцию вроде шорткатов и суть, как я понял, следующая. Если вы захотите попросить голосового ассистента выполнить несколько действий с разными несколькими приложениями, то она построится именно под желание пользователя. Например, если я попрошу Siri проложить мне путь до дома через системное приложение «Карты», при этом, включив мой любимый плейлист с музыкой в Apple Music, то Siri подстроится под мои приоритеты и желания. В принципе, функция действительно интересная, но, как по мне, не зашло. Немного рассказали про читалку iBooks и приложение новости, но самое интересное еще у нас с вами впереди. Знаете, ну вот есть такие люди, которые изредка, но все же, путают, где лево, а где право. Так вот, это я все к чему веду. Apple уже который год критикует за отсутствие калькулятора в iPad, под управлением iOS. Ну то есть iPad под управлением iOS без калькулятора. Так вот. Они же слышат своих пользователей Просто прекрасно, великолепно И вместо калькулятора в iOS 12 На iPad нам добавили диктофон Диктофон в iPad Это же так нужно Режим не беспокоить знатно доработали Теперь функция будет не просто блокировать Входящие уведомления на смартфон или планшет Пользователя, но и скрывать их Для того, чтобы мы, просыпаясь ночью Ничего не видели, не забивали себе голову Как нам объяснили на презентации Apple А утром мы будем вставать и видеть радостное сообщение вроде «С добрым утром». Сами же уведомления от приложений теперь группируются в определенные папки, чтобы не занимать слишком много пространства в соответствующей шторке. Боже, это просто так великолепно и настолько круто, что просто вот хочется брать и обмазываться. Все действия ровно такие же, как и с iOS 11, только в iOS 12 у нас теперь все уведомления сгруппированы по полочкам. Лимит на пользование телефоном – спорная функция, которая в большинстве своем предназначена для владельцев iPhone и iPad, которые не могут контролировать себя и слишком часто зависают в листании ленты в твиттере, либо же в своем инстаграмчике. На самом деле ничего сложного в работе функции нет, вы выставляете себе, например, дневной лимит по использованию ВКонтактика в день, например, это один. 2 Два или три часа сколько вам потребуется, и по истечению этого времени приложение будет блокироваться некой шторкой, и вы не сможете им пользоваться до завтра, либо же навечно. Шучу, эту саму шторку можно будет смахнуть и продолжить использование. Программы. В Animoji добавили сразу 4 новых смайлика. Куала, тигр, динозаврик рекс, как его назвали опять же на презентации, и привидение. Последний является ну просто настолько милым, няшным, что вот просто хочется взять несколько кредитов, купить себе 10 iPhone и умиляться с ним. Пожирая дошек день ото дня. Я говорил об этом, кстати, в своем инстаграме. И, кстати, скринкаст именно оттуда, если что. Поэтому советую подписаться. Ну и так, между прочим, теперь какашка анимированная может показывать язычок, вот так, как и все остальные анимированные доступные смайлики. Но! Самая крышесносная! мимоджи. Если быть вкратце, то создается 3D-аватар вашего лица с помощью TrueDepth-камеры от iPhone X, ну или не вашего лица это уже на ваше усмотрение и оно ровным счетом также двигается дрыгается как и анимоджи только уже с некими пропорциями опять же вашего личика кстати это неплохой способ поднять себе самооценку если ты пипец какой страшный окей ладно шучу это была шутка ведь все подписчики канала Apple Finder являются просто таки красавчиками и красавицами. FaceTime получил групповую поддержку звонков, которые вмещают в себя, господи, хотел почему-то сказать до 32 рож, но нет, окей, будем более-менее адекватными до 32 пользователей. На данный момент это пока что все основные нововведения, о которых нам поведала Apple самостоятельно на своей презентации WWDC 2018. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео и пишите в комментариях, что вам понравилось из iOS 12. Будете выставить эту прошивку либо же нет. И кстати, в одном из последних роликов я рассказал, как это сделать практически за минуту, может быть даже меньше. Обязательно посмотрите. Совсем скоро увидимся, до новых встреч, пока!